Приветствую зрители и подписчики моего канала. С вами Вена. Мы продолжаем прохождение Сюгуна-2, Закат Сумураев. Сейчас мы, наверное, будем продолжать наступать. Но ну, я там уже один план кое-какой придумал сходу, чтобы взять противнику, зайти в тыл и захватить его там провинции. Я, наверное, сейчас этим как раз и займусь. Тут у нас можно распустить войска. Тут тоже можно распустить отряд, уже последний. И теперь смотрите, какая вещь. Вообще во всех моих центральных провинциях я не имею ни одного отряда ополчения или охраны какой-либо. То есть народ меня уже реально любит везде. Почти везде. Уже нету ни одного гарнизона. Это говорит о том, что народ ко мне относится настолько хорошо, что можно даже не содержать здесь ни одного отряда в охране. Народ мне доверяет в общем-то. Это очень хорошо. Я могу иметь огромные доходы в 10 тысяч, например, да. И могу увеличивать свое достояние с каждым ходом. Ну и ладно, что, наверное, пропускаем ход. Да, Нагаока, собственно говоря, как я и думал, посылает армию ко мне в тыл. Он тут Дзюдзая, как всегда, проплывает со своим корабликом. Придется с ним повоевать. Немножко повозиться. Ах, опять, блин, долбанный туман. Мой любимый. Ремонтируйся так это-то мафую. И ждем их к нам навстречу. Да, да. Я знаю. Так, что-то там плывет уже, по-моему Различим дым Канрин Мару М -м -м. Растем, растем Так, у него нету, понятное дело, никаких разрывных снарядов Даже и речи быть не может Только долбанные обычные снаряды Ну, плывем, значит, к нему навстречу Давайте Повоюем грозит опасность! Да ничего ему не грозит Огонь Что это было сейчас? Какие-то два выстрела, блин, жалких Ясно, я промахнулся Ладно, ну в этот раз я битву, наверное, буду доверять Все-таки своим солдатам, пускай они там сами стреляют Ну что, вы стрелять-то собираетесь? Я не вижу вообще, конечно, ни черта, может, они и стреляют. На Это дерьмо, блин, стреляйте, я не вижу ни черта. У меня отсвечивает экран, блин. Еще этот туман великолепный. А -а -а. Ну ладно, сейчас я вижу из-за дыма его. наверное первое попадание за всю битву так продолжайте еще не все кончено так ну что там еще горим? Горите в аду, еретики. Боюсь, что Живучий оказался, ублюдок. Да что ты не сдаешься-то? Кончайте его наконец. 53 Собачья, что это было сейчас? Почти победа, сука. Да нас срать. Пускай там так эту дымофую потопили. Насрать. Вообще. Круто. Так этот дымофуя взорвался, боже мой, пукан его просто не выдержал подобного. Он, наверное, сказал: Да хватит это дерьмо мне. Я уже заколебался играть эти битвы, типа идите нахер и все и взорвался. Так это мафу, я тебя понимаю. Ах, Йода дальше своей шлюшкой обманывает моих людей. Да нас срать на этом мне полностью. Так, агент, что ты сможешь, что-то сделать, нет? Ну -мо, ты убил своего, да, человека? А если бы шлюшку, ты бы не смог ее убить, наверное. Наверняка. Так, ну. Ладно, я думаю, мы сейчас как сделаем? Как сейчас сделаем? Блин, конечно, бы неплохо было пройти в танго дальше. Так, это что-то такое проплывает, я что-то не понял. Вот ты, сука. Сейчас мы тебя словим Сволочь такую Иди сюда Все утопили наконец Утопленник хренов Так вы здесь Стойте теперь Так вы здесь Ну а вы сейчас подплывете Рано или поздно так вот, в Тадзиме надо бы войска вывести, конечно, в атаку на этого засранца, который решил мне обойти. Но не знаю. Наверное, все-таки да, буду нанимать войска из Идзума, выведу их в Винабу. А то у меня, блин, иначе тыл-то остается совсем пустой, голый. Никого нету совсем. Что-то это плохо. Как мне кажется. Давайте, кстати, найму я кота на кате еще. Потому что катана Кати и снайперов я все-таки буду еще использовать, а вот именно линейную пехоту нахер она нужна уже, я ее наверное использовать совсем перестану. Все же она уже давно устарела, блин, извините. Так, одна пушка двигайся вперед, а Ромстренга возвращайтесь. Через ход у меня подплывет мой Корвет Косуга. В принципе, я думаю, можно даже моему военачальнику отдать какие-то отряды на поход. Так, ее тем временем, не очень хорошее настроение народа. Но сейчас оно изменится к лучшему. Наймем, давайте, ополчение. Так, что-то я забыл совсем своего иностранного наемника. У меня остался сидеть, блин. Ни на не делать. Так... Ну, здесь, наверное, ничего не будем делать. В Мимосаке тоже, наверное, ничего делать не буду. Можно может, было бы построить железо... железно-рудный карьер, в принципе, да? Почему нет? Давайте построим, ладно. Так, из стадзимы, значит, кого бы вывести в атаку на эту Араву, Бичуганов? Ну, конечно, наверное, британцев вместе с моим полководцем. И, я думаю, еще вот два отряда возьму. Вот эту вот армию я выведу в атаку. Блин, а смогу ли я победить, я вот думаю. Да по-любому смогу, блин. Ни хрена себе. Британцы не смогут победить такой, таких бичуганов. Они даже отступают. ⁇ -мо ⁇ вы вообще какие-то трусы, оказывается. Но эти трусы, блин, они сейчас добегут, да и Суки. Да, могут добежать, наверное. Изнурения вражеской армии хватает денег. Откажемся от трудного карьеры. Давай-ка его отвлеки. Это <звы> что такое? Ты что не можешь достать? Серьезно? У тебя там, блин, он был прям вот на нем. Сука, что за идиотизм нахер в этой игре происходит? Так, это подкрепление мне придет вообще на помощь? Мне вопрос. А, ну я и дойти не смогу, да? <звы> <звы> <звы> да, я дойти не смогу, блин. Вот дерьмо. Вот дерьмо. Эх, он там отвлек еще мое внимание, солдат. Короче, сейчас у меня получается три отряда всего будет сражаться, да, против вот этой аравы бичуганов. да, круто. Надо, значит, кого-то отсюда вывести все равно. Это что это вообще такое? Выходит. Так, давайте я вот тогда вот этих солдат поставлю здесь. Пускай они хотя бы попытаются с ними сразиться, не знаю. Но они проиграют точно, конечно, но по крайней мере задержат их наступление. И вынесут какое-то количество солдат. Тоже неплохо. Так, выгасите пока эти корабли. Ладно. Ладно. Не смогли загасить. Блин, ну я не хочу ничего делать уже так, реально. Наверное, я думаю, стоит закончить сейчас прохождение на это, этой серии. Не, не полностью смысл прохождения, да, а просто серию закончить. Сейчас еще немножко повоюем. Так, ребята, я поймал. Но они мне нафиг не нужны, так что я их топлю. Возвращайтесь в этот порт, надо его починить, блин, еще. Так, так, так, так. Надо еще построить какой-нибудь кораблик Косугу, например, да? Вот тут дешево можно будет построить. Давайте строить тогда. Ну правда сейчас наверное разбомбят этот порт все равно. Так, импорт оружия сейчас появится. Ну и все, да, я никуда не могу больше ходить сегодня. На сегодня все. Ну, можно посмотреть, что там дальше в танго. А в танго никого нету, и в принципе, видимо, не, и не будет никого тут. Я могу еще даже два здания, кстати, построить. Вот можно было бы здесь построить, как раз таки, казармы. Но. Можно, можно. И нужно, наверное. Так, ну ладно, все, пропускаем ход. Здесь-то все будет нормально, да, через ход. Я аж нанял один отряд ополчения, но все должно устаканиться. Так, Нагорока решил вернуться. Просто великолепная тактика бота. Логика вообще блестящая. Так, недовольство, что-то там у меня еще и грабят, я смотрю. Кому там пограбить захотелось? Сейчас я их пограблю. Так, армия собирается, обучая войска. Давайте нанимаем еще дополнительную пехоту республики. Я отсюда из этой армии выделю еще три отряда и два отряда снайперов. А зачем я их взял сейчас, сделал так? <if you see them> Сам не знаю, что я сейчас делаю. <с?"> так, давай ты хотя бы тогда этих лечи, что ли. Надо еще мне, кстати, иностранного наемника нанять. Но, к сожалению, только, видимо, это в другой принципе доступно. до этого недоступно. так -с. Вот, убей эту шлюшку, наконец, убей ее. Ну, слава богам. Так, ты давай, вызови на поединок какого-то Синсенгуми. А, это тот мудак. Враг ранен на дуэль. Ну, хоть что-то. Ну и давайте вы возвращаетесь в Мимосаку. Да, конечно же, они за этот ход не успеют дойти. Ай, как меня он бесит в игре, такая хрень, Они ушли из этого города вот точно на такое же расстояние, как они решили вернуться. Почему они не могут зайти в город? Ну что за херня? Где-то в селе, блин, в рядышком с городом остановились. Вот не смогли дойти буквально километр. Сука, идиотская херня, блин, в игре вот это вот. Так, короче, нападайте. Сейчас давайте-ка с ними сразимся. Хочу посмотреть на этот жесткий обстрел. Как их мясо там разлетается. По карте. Ну что, ублюдки. Готовьте тапочки. Вяжите тапочки. Готовьте, Сани, летом. К вам направляется мощь анархической армии. Так сказать, ее элита. Прокачанные британцы до максимума почти что да у меня. Ну и линейная пехота так средненько. Да, вот смотрите у этих вот британцев 91 метка стеж <coughs> и 83 даль ой дальность извините перезарядка метка с 91 и 83 перезарядка ну да для скрытности нужно играть в барабаны дудочкой в дудочку дуть Просто все совместимые вещи такие. Непобедимая армия британцев. Вместе с армией анархистов. Просто непобедимая армия вдвойне. Так, ладно. Что это за сборище бомжей? Расстрелять их всех. Во имя анархии. Во имя победы. Анархизм победит капитализм. Да, я их просто буду напрямую слать, потому что все равно мы и так даже победим. Если в лоб в лоб будем расстреливать друг друга. Готов расстрелять. Хм. Жесть. Эй, пуля попала в этого ополченца, я сам видел. Но она его не ранила. Три человека здесь стреляют еще даже. Ну, уже ладно, не стреляет. Там уже сзади четыре человека погибло. Шесть. Я не пойму, в кого мы стреляем. Либо в этих ополченцев, либо в тех, которые позади. Так, эти что-то вперед вышли, а толку никакого, то есть битва не началась Так, ладно, давайте еще подойдем, наверное, поближе Так То Товс. Огонь Огонь О! Парень даже не понял что произошло просто У него это оказалось открытием что он погиб Так ну там пуля это все равно попала Все что ли Вот же еще ну целая куча стоит Да блин деревья долбанные Так что то я не пойму Вы то стрелять собираетесь нет Но еще идут в атаку войска его. Еще, еще мясо. О, пошли все в атаку. Расстреливать всех, расстреливать. Огонь на подавление. 99 меткость. 91 перезарядка. ⁇ -мо ⁇ Жесть. ту ту ту ту ту ту тут тут тут Просто расстрел Расстрел на месте Ах ты сука Ну-ка огонь Да стреляйте вы по ним, они прям перед вами Так, командующий, иди давай порезвись Ну, Что-то да, короче, войска затупили немного, <смех> мозги, видимо, закипели уже, наверное, от всего этого. Сказали, не нахер мы воевать не будем. Так, о, мясо, мясо, свежее мясо, режь, режь. Всего лишь 7 человек убежало. Ну все, заканчиваем на этом сражении. Решительная победа, да безусловно. Такая армия это. Еще б не победа. 95 человек у нас потерянного врага. 1586. Нормально. Сойдет. Так, ну все, возвращайтесь обратно в тадзиму. Я думаю, наголока все равно эти войска никуда не сможет направить в атаку уже. Так, вы давайте-ка в инабу. Этот ниндзяка пускай идет тогда в тадзиму. По направлению, Нет, давай хотя на юг. А то я тут смотрю, блин, опять какая-то гейша. Надо ее убить. Так, давайте-ка и, и горный перитон поставим здесь, надо деньги нам больше, да и довольство было бы тоже неплохо, ну и все, наверное, больше ничего нигде строить я не буду, ну можно здесь салон для игры в Маджонг построить еще, да, пускай в Маджонге играет. Импорт оружия наконец у нас изучено, современная армия вот уже изучается, 10 ходов. Так, ну и все, наверное, пропускаем ход, все сделал, что хотел. А, ну за единственным исключением, да, корабль поставим, ну какой правда смысл от этого? Еще пока армия наша не собрана. В городе, ой, точнее в городе, блин, вместе. Ага, не хочет им переходить, ну ладно Я вот это вот всю армию, наверное, возьму Плюс еще вот сейчас Три отряда появятся, я их все возьму Сюда загружу И всю эту араду Пошлю в Сагами Ну и потом в Мусаси, там в Суругу и так далее, другие города начну захватывать Так вот Так, что мы там А, я отменил налоги, потому что тут восстание будет, ну Ладно, отменяем обратно. Ну и все, в принципе, пропускаю ход. А, и что тогда мы наделали, какой-то херьет Опа, йода опять присылает свою армию. Так, он, блин, проплывает дальше. Ох, битва будет, йо-мо ⁇ Какая будет красочное сражение. Пехота Сёгуна, кстати, нифига себе он дошел. Да развился же чувачок. Ну ладно, это сражение будет на самом деле в следующей серии уже. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!